А это Сургут. Автолюбители пожаловались на бензин, после которого машины перестают ездить. В сети появилось видео с заправки Газпром Нефти в Сургуте. По словам автора ролика, после заливки бака в авто не заводится, а сам бензин с непонятным осадком. Хорошего качества. Это медуза еще плана, смотрите. Видно, видно да? Бензиновый. Вот такой бензин у нас на Газпроме. Да? Вот еще одна машина с капотом. И там у нас две машины. Еще одна машина стоит, просто не заводится. И вот здесь третья машина.